пригласила женщина к себе мужчину посидели выпили закусили она может быть у меня останешься не я алкоголик а не бабник муж говорит жене ну все замуж вышла теперь тебе не нужно столько вещей по салонам красоты ходить подружкам каждый раз бегать она так смотрит на него и говорит, «Ты прям как мой бывший!» «А ты мне ничего не говорила, что ты до меня замужем была!» Она, «А я и не была!» Разговаривают две подруги, и одна другой говорит, «Ой, Ленка, какой у тебя муж спокойный, тихий, ну прям ангелочек!» у, а? четвертый раз женат! Все своим бывшим!» Успел уже сказать. Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее. Всем прекрасных и отличных выходных.